200 метров до моря. <плодисменты> Еще есть свободный танхаус. сейчас находимся в Танхаус Тирпановка они построятся по 214 федеральному закону, довольно-таки интересный объект но он по-своему уникален 200, ровно 200 метров до моря, то есть если мы посмотрим а мы, а, посмотрим а мы еще с воздуха посмотрим, конечно, вот там море вот смотри, он видишь там, давай покажем вот там храм стоит, вот видно его и там прям за ним море 200 метров в комплексе уже почти распродан Еще есть свободные танхаусы Здесь, кстати, уже живут Видно, да, что люди живут И эти танхаусы хорошо сдаются В летний период Посуточно или на длительный срок Давай здесь погуляем Видишь, нам, конечно, с погодой не особо повезло Сегодня пасмурно Ну, март месяц Март месяц в Сочи вообще считается самым Холодным месяцем Учитывая, что уже уже весна. Вообще вот этот комплекс э, подходит хорошо для отдыха с большой семьей, то есть приехать, отдохнуть. Таннхаусы большие, они трехэтажные. Мы сейчас вместе зайдем, посмотрим, как это все выгля выглядит в реальности. Сдаются они в черновой отделке. Это важный момент. Да, но ну мы сегодня сегодня сделаем небольшой обзор, чтобы э, было понимание, что это вообще за комплекс. Сейчас мы с тобой пойдем шоу-рум. Такой ремонт от застройщика стоит порядка двух миллионов, но здесь смотрите, сейчас мы увидим три санузла на каждом этаже, это довольно таки прикольно. Мы пойдем посмотрим готовый шоу-рум от застройщика. Ну, что я могу сказать? Сказать, лично мне здесь очень нравится. Посмотри, ну что может быть еще приятнее? Газ есть санузел ну, здесь он небольшой классно да? да. лучше вода есть здесь вот сделано здесь помещение под, под лестницей но ну, можно как не знаю как лодовку сделать да Слушай, да нормально, нормально. Аналогов нет, потому что в такой непосредственно, непосредственной близости к морю нет предложений, на их просто нет на рынке. Есть только у Терпановки. По ценнику разные, а зависит все от очереди сдачи. Какой смысл именно сейчас говорить цены, потому что время идет, мы все-таки живем в Сочи, и у нас очень быстрый рост цен на недвижимость, и та информация, которую я сейчас озвучу, она будет уже не актуальна. Сразу хочу сказать, это предложение от застройщика, напрямую. Вот смотри. Хозяйская спальня. Хозяйская спальня, да. Слушай, ну, спальня, прикольная. Места здесь много. Не, ну здесь кайфово. Вот смотри, здесь еще можно. Смотри, кладовочки. Слушай, смотри, как здесь классно. Здесь можно кого-нибудь засунуть. Кто будет себя плохо вести. Здесь можно Ладно. засунуть и оставить. Любовь спрятать, да. Пойдем. Там есть третий этаж. Третий этаж прикольный. Ну Слушай, да. ну, ну прикольно, да, да, ну классно. Зайти. Да, да, да. Но здесь, видишь, какая особенность. Здесь три она узла вообще вот тут, а, в этом хаосе. Площадь 80 квадратных метров. Ну и вот. Вот такие у нас здесь шикарные виды открываются. Ну, неплохо, неплохо. Смотри, вот еще какая лесенка есть. Для детишек, вот, вот, покажи, для детишечку там сделать уютную кроватку, там отрядчик положить, вот, чтобы они там спали, игрались. Ну, наверное, это круто. Лично мне очень нравится. Но вообще здесь также есть санузел. В принципе, он здесь не обязательно Можно было бы и без него обойтись. Тогда бы площадь была бы намного больше. Саша, ну тебе вообще нравится? Да. Ты знаешь, когда здесь оказывается место не очень уютно, не очень уютно, уютно, или? уютно, да. Я всем говорю, что уютно, но надо побывать, надо здесь побывать, чтобы это увидеть. Вот открывается вид на горы. Там у нас расположен дерево тюльпан, ему 170 лет. Все приезжают, смотрят на него. Оно вот, дерево огорожено. И вот там, вот, если ну, здесь отсюда не видно, вот там, вот там у нас море, до моря ровно 200 метров под комплекса. Там прям есть отдельная калиточка, можно выйти. Ну вот видно, смотри, что люди живут. Я думаю, они сделали правильный выбор. Так, ну что, будем потихоньку закругляться. Пойдем. Слушай, ну смотри, лесенка крутая, но для детей очень круто. Не знаю, лучше не придумать. Сможешь туда залезть? Матрас, Матрас есть? А, уже есть, да? Слушай, ну классно. Как там вид сверху? Отлично. Здесь вообще это веранда. Ее можно, как в данном случае, закрывать, да, вот э, с типа, пакетом Можно ее оставить. То есть это не обязательно. Это уже на вкус и выбор будущего собственника. Розетка, Розетка есть? Ну, чтобы ай айфончик заряжать. Чтобы в ТикТоке лазить было удобнее. Бесперебойно. Слушай, ну классно здесь, да? Слушай, ну можно потихонечку закругляться. Сейчас съемку покажем сверху. Посмотрите, как это выглядит уже. В общем. Кстати, здесь закат. Вот сейчас уже начинается. Саш, скажи свои впечатления, вот ты здесь первый раз? Вот давай так. Вот с семьей приехал бы сюда на лето. Я так могу, вот, да, я так могу сказать, я, я сам бы здесь жил с большим удовольствием, но семьи у меня пока нет. Да, мое сердце свободное. Все, Сейчас пойдем ключики застройщику отдадим. Я думаю, этого было достаточно посмотреть на комплекс. Вот там, можно сказать, КПП, закрытая территория, она охраняема. То есть, если, допустим, вы приезжаете с детьми, да, с маленькими, территория вот открытая, за детей переживать точно не стоит, не стоит, они никуда не убегут, здесь везде видеонаблюдение, охрана. Ну и вообще здесь интересно. Были... Подсветка? Да, здесь есть подсветка, вот пальмочки везде высаженная, и летом вот люди стоят, там жарит мясо, но здесь так уютно.